Привет, LEGO фаны! С вами снова LEGO Boy Star. В прошлом видео я собрал штурмовую винтовку Бэтмена. Сейчас я покажу, как ее играть. Тут есть лазерный прицел, тут есть фонарик. Вот тут есть переключатели. Этот переключатель для очереди или просто обычной стрельбы. Тут есть кнопка, которая включает усыпляющий дротик. Дальше прицел ночного видения. Дальше аппарат для настраивания э, света, э, дальности и наоборот. Дальше есть магазин, Он снимается и одевается. Дальше спусковой крючок. Дальше, если патроны закончились, то можно снять ручку и, и разложить нож. Вот. Также в нем еще есть э, ручка, которой тоже можно драться. Э, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.